которая посвящена нашим возможностям в онлайн-бизнесе. Цель нашей сегодняшней встречи это ответить на пять вопросов. В чем смысл бизнеса, что нужно делать, откуда берутся деньги, потому что многим людям непонятно, чем мы тут занимаемся. Да? Вот. Очень важный момент, это кто будет помогать на начальном этапе, потому что в одиночку мало у кого что-то получается сразу с первого раза и очень хорошо. Вот. И что человек может получить в результате проделанной работы в этом направлении. Значит, пара слов о себе. Я индивидуальный предприниматель, в деятельность у меня информационные услуги. Я занимаюсь этим бизнесом 15 лет. Для меня это был очень хороший бизнес школы, потому что я пришел сюда таким же зеленым новичком, как и все мы обычно. Да? На сегодняшний день доход, вы знаете, на сегодняшний день деньги уже не важны, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что они просто есть. И ты понимаешь, что ценность этого бизнеса не в размере дохода, а в его способе. Потому что большинство людей всю свою сознательную жизнь решают основную проблему время-деньги. Если они устроились на работу, есть какие-то деньги, но нет времени. Если они ушли с работы, масса времени, но нет денег, ни на что жить. И многие просто не задумываются о том, что счастье не в деньгах и не в их количестве, а именно в способе, в том самом способе, которым мы получаем Наши с вами доходы. Можно работать на трех работах. Но когда тогда жить? Если мы посмотрим статистику, вот смотрите, интересная вещь, да? Работа в интернете. Если мы посмотрим статистику, я буквально недавно заглядывал, смотрел. На сегодняшний день Яндекс говорит, что за прошлый месяц, было за предыдущие 30 дней, было послано 42 миллиона запросов со словом «работа». Почему люди ищут работу? Потому что сложилась такая парадоксальная ситуация, что работаем мы ровно настолько, чтобы нас не уволили, да? а платят нам ровно столько, чтобы мы не уволились сами. Естественно, в большинстве случаев размеры оплаты труда, который, на которые мы можем претендовать на обычной наемной работе, независимо от профессии, хватает на обеспечение минимальных потребностей. И очень часто я даже провожу такую интересную аналогию. Все помните рабство, которое было распространено в 17 веке у нас на земле, да? Так вот, на сегодняшний день оно не исчезло никуда, оно просто трансформировалось в другую форму, оно стало экономическим. Если раньше зависимость раба от хозяина была документальная, то сейчас она просто экономическая. Кто такой раб? Это человек, который работает, а за это владелец дает ему его владелец дает ему еду, питье, Одежду и крышу над головой. Скажите, пожалуйста, а на что по большому счету хватает на сегодняшний день среднестатистической зарплаты? Сколько у нас среднестатистическая зарплата по стране? По официальным данным 27 тысяч. Фактически большая часть страны получает в среднем 15. Да? Скажите, пожалуйста, какой уровень жизни получает человек, который зарабатывает 15 тысяч в месяц? Не будем о грустном. Это та самая причина, которая толкает людей искать вторую работу, искать третью работу. Но, к сожалению, большинство людей не отдают себе отчета в том, что даже если они найдут четвертую работу, это никоим образом не решит их финансовых проблем. Потому что решение финансовых проблем лежит не в количестве работ. И оно даже не в количестве денег. Можно на одной работе зарабатывать три раза выше, чем среднестатистически по стране, но это не решает проблемы. Потому что когда тогда жить? В любом случае, это обычный график, это то, к чему нас учили в школе, в институте. Пяти- или шестидневная, слава богу, далеко не у всех семидневная рабочая неделя. Это шестидневная рабочая неделя с 9 до 5. Отпуск по расписанию раз в год, если повезет. Но самое обидное в этом другое. Уволят всех. Вот основная проблема в том, что рано или поздно уволят всех. И многие люди пытаются создать себе подушку безопасности в виде подработки, в виде второй работы. И начинают искать варианты, начинают набирать в Яндексе запрос «Работа в интернете». И, к сожалению, очень часто они сталкиваются вот с такими вещами, как вы видите сейчас на слайде. Масса людей предлагает заработать деньги. Вложи туда, вложи сюда. Самое, самое основное, какие-то тренинги, которые не очень нужны людям. Какие-то финансовые схемы, кликание мышкой по баннерам, еще что-то. Вот Вы знаете, я для себя в свое время понял одно. Подавляющее большинство подобных предложений заработать деньги в интернете, это просто разводилово. Потому что по большому счету, по большому счету, основная цель у человека, который предлагает какую-то такую замудренную финансовую схему, это просто заработать самому. И очень часто эти схемы мошеннические, потому что в нашей стране на сегодняшний день нет официального законодательства против финансовых пирамид. Но, к сожалению, недавно Турция приняла закон, который ограничивает деятельность финансовых пирамид. Турция, а в России этого закона, к сожалению, до сих пор нет. Поэтому, будьте добры, помните, пожалуйста, если вы рассматриваете какой-то проект, не надо не рассматривать проекты, обязательно стоит использовать возможности, но я вам советую очень сильно насторожиться, если речь идет о каком-то вступительном взносе. Не важно, как он, 150 рублей или 15 тысяч. Скорее всего, это мошенничество. Но, почему же все-таки люди пытаются искать работу в интернете? Потому что они прекрасно понимают, что интернет это широкие возможности и что он развивается семимильными шагами. Еще в 2000 году Билл Гейтс сказал такую мысль, он озвучил ее в книге «Бизнес со скоростью мысли». Он написал такую фразу, которую вы читаете сейчас на экране. Да? И статистика развития динамики бизнеса в интернете полностью подтверждает его высказывание 15-летней давности. Потому что на сегодняшний день прирост интернет-торговли составляет среднестатистически 30% в год. Что это дает нам? Сейчас загрузится следующий слайд. Давайте мы этот слайд с вами пропустим. Но В принципе можно коснуться. Смотрите. Основной момент, очень важный, наша деятельность 100% легальная, мы все работаем через ИП. Естественно, оформляем его не на самом начальном этапе, но очень важный момент. С 2015 года все новые ИП не будут платить налогов в течение двух лет. И, насколько я понял, мы со своим видом деятельности, прочие услуги, информационные услуги, прекрасно попадаем под эту статью. Единственный момент, там будут небольшие отличия по регионам, потому что право принимать налоговую ставку, оно отдано на усмотрение региона. Так вот, в чем заключается наш, наша профессия и наш бизнес? Дело в том, что на сегодняшний день можно произвести все. Вы знаете, что Китай – это мировая фабрика, где можно произвести любой продукт под любым лейблом, только платите деньги. Но почему большинство, большинство предпринимателей очень осторожно подходят к вопросу производства и расширения производственных мощностей? Да по одной простой причине, потому что все упирается в спрос. Я вчера анализировал статистику по рынку. Недавно совершенно прошла новость по новостным каналам, что General Motors уходит с российского рынка. Кто такой, что такое General Motors? В прошлом веке индустриальным это была корпорация, которая была основой экономики Соединенных Штатов. Это автомобильный, мировой автомобильный гигант, который постоянно соперничает с Toyota Motor Corporation за первое место в индустрии. Но, тем не менее, несмотря на то, что General Motors много лет вкладывал деньги в производство своих автомобилей в России, в Санкт-Петербурге, на АвтоВАЗе и еще, по-моему, в двух городах Российской Федерации, по-моему, в Калининграде, автоторг, предприятие большое. В первой половине 2015 года компания заявила о том, что полностью уходит с российского рынка и замораживает все свои производства. Ребят, подумайте сами. Крупнейший предприниматель, американцы, они в принципе предприниматели, они умеют считать деньги, и они решили, что гораздо проще заморозить свое производство, чем продолжать что-то производить. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Если вы проанализируете статистику продаж новых автомобилей в России, вы увидите, что э, торговая марка General Motors занимается производством автомобилей для России по торговыми марками Chevrolet и Opel. Так вот, объем продаж Chevrolet упал на 68%, объем продаж Opel упал почти на 80% по отношению к объемам прошлого года. В этих условиях компания полностью заморозила производство и уволила всех работников. Значит, основная проблема не в производстве хорошего продукта, ведь Chevrolet это хорошая, известная торговая марка. Основная проблема это сбыт. Будет сбыт, будет производство. Значит, самая главная проблема любого бизнеса это отнюдь не производство. Произвести можно все что угодно. Основная проблема ⁇ это сбыт. Так вот, компания любая, любая компания-производитель готова платить очень хорошие деньги тем, кто этот сбыт не просто наладит, а сделает его постоянным и стабильным. Но мы с вами не являемся владельцами крупных, органи... крупных коммерческих фирм. В большинстве случаев мы обычные физические лица. Поэтому влезть на этот рынок с юридическим лицом достаточно сложно. Именно поэтому для большинства людей оптимальным вариантом открытия собственного дела является система прямых продаж. Что такое система прямых продаж? Вы все прекрасно знаете, что на полке наших магазинов товар попадает не напрямую от производителя, а по цепочке посредников. В большинстве случаев это приводит к многократным накруткам, к многократному увеличению цены товара, потому что каждый из посредников делает свою торговую надбавку, пусть небольшую, но к цене предыдущего посредника. Таким образом, увеличивая надбавку не в прямой зависимости от стоимости, от себестоимости производства, а по нарастающей, то есть в геометрической прогрессии, процент на процент. Это называется сложный банковский процент. Так вот. Во второй половине прошлого века большинство производителей поняли, что если они сократят цепочку от производителя до конечного покупателя, то это сделает цену на товар более конкурентоспособной, а значит поможет увеличить продажи. И очень многие компании перешли на систему прямых продаж. Они открывали свое представительство в стране и продвигали свой продукт на рынок через представителей, через консультантов, через менеджеров дистрибьюторов. Вы все прекрасно помните компанию Гербалайф, которая в начале 2000-х лет попала на российский рынок и очень агрессивно его завоевывала. Люди мотались за товаром в Москву, привозили и продавали это всем своим знакомым и незнакомым на территории своего города. Но это было в прошлом веке, когда не было интернета. А на сегодняшний день схема меняет свою модель. И для того, чтобы иметь бизнес в сфере прямых продаж, уже не нужно быть продавцом. Потому что схема выглядит совершенно по-другому. Любой производитель имеет возможность продавать на сегодняшний день через свой сайт. Но как создать базу покупателей для этого сайта? А очень просто, через таких же обычных потребителей. Поэтому на сегодняшний день схема выглядит следующим образом. Производитель удешевляет свой продукт за счет отсутствия дополнительных расходов на его продвижение, организовав доставку продукта до конечного потребителя своими силами, либо через сторонние логистические компании, но убрав из цепочки посредников непосредственного продавца, таким образом, таким образом снизив цену для конечного потребителя. На сегодняшний день вы все прекрасно знаете, что покупки в интернете всегда будут дешевле, чем покупки в магазине за углом. И более того, скорее всего, большая часть из вас уже хотя бы раз в жизни что-то покупала в интернете. Я скажу, что у меня, например, вся абсолютно бытовая техника и электроника вся была куплена в интернете, потому что разница в среднестатистических от 30 до 50% получается, даже если мы покупаем в нашем городе и в нашей стране. Так вот, смысл нашего бизнеса прост. Любой производитель заинтересован в увеличении покупателей на своем сайте. И он готов платить процент с прибыли за то, что мы будем приглашать на его сайт покупателей. Поэтому смысл, смысл нашего бизнеса вы читаете на экране. Как можно больше людей пригласить на сайт производителя и получить свой процент с объема их покупок. Чем больше объем покупок а, конечных покупателей, тем больше ваш процент. Я считаю, что в этот бизнес нет смысла приходить, чтобы заработать 100 рублей. Я считаю, что минимальная цель, ради которой имеет смысл сюда приходить, это создать сеть в тысячу покупателей. Потому что если по нашей рекомендации придет 2-3 покупателя, это маленький оборот и маленький процент. Но вот если по нашей рекомендации создана сеть в тысячу покупателей, это уже реальные обороты и речь уже идет о хорошем вознаграждении. Какие же факторы влияют на реальность этого бизнеса? Дело в том, что на сегодняшний день на рынке очень много компаний пытаются продвигать свои продукты через интернет. И очень важный параметр, вы знаете, вот, э, на самом деле компаний много, но я считаю, вот моя точка зрения такая, продукт должен продаваться сам. Это должен быть такой продукт, который конечный покупатель заинтересован покупать независимо от того, Сколько ему платит компания-партнер? Потому что не секрет, очень много компаний с дорогим ценом. Вот смотрите, вы здесь на экране видите параметры продукта. Да? Каким должен быть продукт? Он должен быть с адекватным качеством, с адекватной ценой. Он должен быть, э, пользоваться спросом у широких слоев населения. Вот. Должен быть хороший ассортимент и период спроса как можно меньше. Я чуть позже коснусь этого момента. Вот. Это очень важный момент, потому что выпадение любого из этих параметров ведет к неудаче в бизнесе либо в начале, либо в конце. Давайте уберем. Давайте сделаем качество супер. Но на что это повлияет? Это, естественно, повлияет на цену, и большинство людей уже не будут рассматривать его для покупки для себя. Давайте сделаем неочевидный спрос. И мы повторим компанию, страховые компании, которые были на этом рынке, но так и не добились успеха. Например, Safe Invest. Где сейчас эта компания? Давайте снизим ассортимент до двух позиций. Давайте будем продвигать ботинки только 43-го размера и только мужские. 43-го и 44-го. Естественно, это неудача в бизнесе. Давайте сделаем бизнес на продукте, который служит нам в течение... Минимум года, а лучше 3, а лучше 5, а лучше 10 лет, а лучше пожизненная гарантия. Что будет, если наш товар будет иметь пожизненную гарантию и пожизненный срок службы? Это означает, что второй раз покупатель к нам уже не придет. Поэтому я выделяю три важнейших фактора, которые влияют на успешность и устойчивость бизнеса в интернете. Первое. Это должна быть компания, которая появилась не вчера. Это должна быть компания, которая своим длительным сроком существования доказала свое право на то, чтобы мы связали с ней свою судьбу. Потому что будет обидно выстроить группу покупателей в тысячу человек и обнаружить, что компания исчезла. Да, есть плюс у компании, которая только пришла на рынок, но я знаю четко статистику. 95% всех новых компаний не доживают до своего трехлетия. Вы пришли в бизнес на три года? Идите туда. Из оставшихся, из тех, кто выжил, 80% не доживают до 5 лет. По самым разным причинам. Непорядочность руководства, неконкурентоспособная цена, ошибки в логистике, ошибки в системе доставки, ошибки в затратах на рекламу и так далее. Даже в кадровом вопросе. Небольшая ошибка в кадровом вопросе способна поставить под угрозу весь бизнес. И очень важный момент – система доставки до конечного покупателя. Если нет системы доставки до конечного покупателя, значит это будет бизнес продавцов. Почему же из всех компаний, я в свое время выбрал Арифлейм и до сих пор проводя анализ среди новых предложений на этом рынке, а иногда приходят компании с достаточно солидным возрастом, с которыми можно работать, я все равно считаю, что на сегодняшний день альтернативы нет. По очень простой причине, друзья мои, давайте вернемся к рассмотрению предыдущих факторов, которые влияют на реальность этого бизнеса. Арифлейм – это безусловный лидер косметической индустрии. Это бренд номер один в 17 странах мира из 63, на котором он присутствует. Последние 7 лет 2009 года компания Арифлейм прочно удерживает позицию бренда номер один на российском рынке. И ответьте на вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли, придя на рынок в 1996 году, на рынок, который полностью занят тремя крупными брендами, это Evan, Mary Kay и концерн Procter Gamble, который объединяет в себя порядка двух десяток торговых косметических марок, возможно ли с плохим продуктом, подвинуть трех монстров косметического бизнеса, выйти на первое место и последние шесть лет это место не то что удерживать, а еще и упрочнять. Можно ли добиться с таким, таких результатов с плохим продуктом? Можно ли добиться таких результатов с дорогим продуктом? Друзья мои, почему на сегодняшний день Reflame Косметикс был и остается мировым лидером рынка? Потому что его продукт тот продукт, на котором компания строит свой бизнес, он попадает в десятку по всем пяти пунктам. Смотрите, качество Швеции сделано с умом. Друзья мои, вам знакомы такие торговые марки, как Икея, такие как Volvo и Электролюкс. На сегодняшний день Швеция ⁇ это мировой инноватор в разработке новых продуктов и новых технологий. Дальше, цены. Цена более чем адекватная. Возьмите сегодняшний каталог и сравните с магазином. Его можно сравнить даже с ценами полугодовой давности, с каталогом летнего периода. Вы увидите, что цены практически не поднялись. Чего не сказать обо всех остальных а, у, игроках в этом сегменте. А, но спрос на косметику, очевидно, само, это, само собой, разумеется, огромный ассортимент, начиная с, а, с простейших вещей шампунь-мыло-зубная паста и заканчивая даже бытовой техникой, не говоря уже о системе питания и аксессуарах. Но самое главное, я считаю, компания Reflame. Одна из очень немногих, а если учесть стоимость доставки, то единственная, которая сумела выстроить такую систему доставки до конечного покупателя, когда большинство покупателей получают свой заказ на дом либо бесплатно, либо, если это удаленный город Российской Федерации, всего лишь за 20 или 80 рублей, независимо от суммы заказа. Покажите мне компанию, которая обладает практически бесплатной системой доставки, заказов любого покупателя в любую точку Российской Федерации. Причем сроки тоже оптимальные. Если это город-миллионник, это один день. Если это город-миллионник, не это 2-3-4 дня. Ребят, на сегодняшний день по сочетанию качеств как бизнес-партнера – я альтернатив не вижу. Я уже не говорю о дополнительных программах для новых покупателей, которые вы видите на экране. Они здесь перечислены очень кратко, но я хочу сказать, что вот ребята считали недавно, тот, кто заключает договор с компанией Reflame сейчас, он только в виде подарков получает бонусов от компании, по-моему, на 2,800 или 2,900. Я не буду сейчас точно говорить цифру, я не помню. Да? Я думаю, что это нужно просто самому сесть и посчитать. Нужно разобраться во всех программах, которые предлагает компания, и посчитать совокупную выгоду от тех подарков, которые компания предлагает именно новичку, именно тому человеку, который сегодня заключает договор с компанией. Далее. Сейчас у нас перериснется слайд. Вот, но само собой, да, для меня выгода уже давным-давно очевидна, что покупка в интернете это, во-первых, всегда дешевле, а во-вторых, это масса дополнительных выгод в виде подарков, акций и так далее. Вот. А сейчас на экране вы видите а, систему оплаты компании Арифлейм. Я уже говорил о том, что <coughs> объем вознаграждения зависит от объема, от количества приглашенных покупателей косвенно и от. Их суммарного объема покупок напрямую. То есть, если объем покупок маленький, то и вознаграждение маленькое. Если объем покупок большой, то и вознаграждение существенно выше, чем средняя зарплата по стране. Но это всего лишь, вот то, что было на экране, это всего лишь процесс обучения. Это та стипендия, которую компания платит тем, кто пришел в этот бизнес серьезно и серьезно обучается этой профессии. Но как только вы выходите на уровень директора, вот с этого момента и начинается настоящая карьерная лестница. Дальше все идет по принципу «научился сам, научи другого». Помоги еще одному человеку повторить твой результат, и ты будешь зарабатывать 90 в месяц. О, обманываю. От 50 до 70. 90 – это премия. Это единоразовая премия. Помоги двум людям освоить твою профессию, и ты будешь зарабатывать в пределах сотни. Помоги трем, и твой доход увеличится до 150. Дальше сами посчитаете. Помимо этого есть программа Мой автомобиль, помимо этого есть программа Мой дом, помимо этого поездки на конференции. Но это тема отдельного разговора, и сегодня мы этого сейчас, сейчас, во всяком случае, мы этого касаться не будем. Вот. А перейдем непосредственно к результатам, которые получают люди, которые уже пришли в этот проект. Вот на ваших экранах банковская выписка одного из наших директоров. Одного из директоров нашей команды. Здесь, к сожалению, очень мелкий текст, нет возможности крупно сделать. Поэтому справа красным цветом выделены цифры ежекаталожного дохода. Каталог длится 3 недели, поэтому сумма дохода это за 3 недели. Соответственно, ежемесячная сумма дохода будет на 30% выше. Если первая цифра, например, это 32 200, значит ежемесячный доход будет порядка 43 тысяч. Это доход в месяц. Но у нас доходы считаются не в месяц, у нас доходы считаются в 3 недели. У нас идет 17 выплат в год. Поэтому мы свои доходы рассчитываем через годовой расчет. Мы смотрим, сколько выплачено компании в течение года. 17 выплат складываем все это. Добавляем все премии, которые компания выплачивает параллельно основному доходу. Премии вы могли видеть на предыдущем слайде. И делим это на 12 месяцев. Вот а, здесь вы видите 677 тысяч нужно поделить на 12 месяцев. Сколько это получается примерно? Это получается примерно где-то порядка 57, я так примерно прикинул, да, в уме разделил, порядка 57 тысяч ежемесячного дохода. Это в среднем доход на директорской квалификации. Если мы вернемся к нашему предыдущему слайду, давайте отмотаем немножко назад. Вот смотрите, от 35 до 50 это как раз, когда только вы вышли на уровень директора. Далее, если, два, если вы нашли себе в команду двух человек, которые профессионально работают вместе с вами, у вас годовой доход уже получается около 1 200, 000, это примерно 100 тысяч в месяц. И очередную банковскую выписку Наташи, это один из наших директоров Наташа, вы видите на экране. Далее, друзья мои. Возвращаемся к тому вопросу, что смысл этого бизнеса это не продать как можно больше самому. Смысл этого бизнеса это создать команду покупателей в тысячу человек. Потому что если один человек купит себе шампунь это всего 100 рублей, но когда тысяча человек купит себе по шампуню, это уже 100 тысяч. А среднестатистическая покупка косметических средств на одного человека в месяц это примерно от 800 до 1000 рублей, порядка 900. На семью, конечно, будет получаться больше. Но давайте возьмем как основу для расчета вот эту среднюю цифру. 1000 рублей на каждого. Если мы пригласили одного, двух, трех человек, понятно, что это копейки. Но если нами создана команда в тысячу человек, то речь начинает идти о хороших деньгах. Вопрос. А где взять тысячу человек? Этот вопрос мучил и меня, когда я пришел в эту систему, потому что, ну, казалось бы, в моем окружении нету тысячи человек. Где мне взять тысячу человек, если у меня в окружении там их всего там, сотня, две не больше. <coughs> На самом деле в этой профессии, так же как и в любой другой, есть методики. Когда я приглашаю человека в этот бизнес а, и ставлю перед ним задачу создать команду в тысячу человек, вот, а, мы с ним договариваемся действовать по методике, которая применяется в этом бизнесе. Методика очень простая. Скажите, пожалуйста, друзья мои, у вас есть два человека, всего два, Два человека, которые моют голову хотя бы раз в неделю. Ну, конечно, есть. У любого нормального человека есть два человека, которые моют голову хотя бы раз в неделю. И ваша задача организовать встречу с этими людьми, чтобы рассказать им, что вот есть такой вот крупный бизнес-партнер, бренд номер один на российском рынке, который предлагает, ну, грубо говоря, мыться дешевле деньги зарабатывать. У большинства людей на первом месте, конечно же, стоит проблема повышения дохода своей семьи, проблема увеличения бюджета своей семьи. Поэтому, когда я приглашаю людей в этот бизнес, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что один покупатель – это хорошо, но если он пригласит еще 10, это лучше. Поэтому перед каждым человеком, который приходит в команду хотя бы покупателем, я ставлю задачу. А пригласи мне двух человек знакомых, которые моют голову хотя бы раз в неделю. Если человек эту задачу выполняет, то каждому из тех, кого он пригласил, оставлю ту же самую задачу. Пригласи мне, пожалуйста, двух человек своих знакомых, которые моют голову хотя бы раз в неделю. И получается геометрическая прогрессия, потому что перед каждым следующим ставится та же самая задача. И она проста для любого, потому что у любого нормального человека есть как минимум двое знакомых, которые моют голову хотя бы раз в неделю. И что получается? Смотрите. В первом поколении два человека, во втором четыре, в третьем, в четвертом, шестнадцать. В общей сложности, во всех четырех уровнях нашей организации, получается команда в 30 покупателей. Смотрите, интересный момент какой. Мы пригласили всего двоих, а команду получили в 30 человек. Мы пригласили всего двух наших знакомых, а команду получили в 30 человек. Давайте усложним задачу. Давайте будем приглашать не двух, а трех. Смотрите, что получается. Получается. К каждому из них мы ставим точно такую уже немножко более сложную задачу. Где 2, там и 3. Помните в чудесном фильме, да, сумел двоих организовать, сумеешь и троих. Итак, 3, 9, 27, 81. 81 и 9, 90, 27 плюс 3, 30. 90 плюс 30, 120. Я хочу обратить ваше внимание вот на какой факт, друзья. Смотрите, мы увеличили количество приглашаемых всего на одного человека, а команда увеличилась в 4 раза. Причем большую часть из этих людей вы не знали. Вы знаете тех, кого вы пригласили лично, и может быть, знаете тех, кого пригласили о них. Но с третьим поколением, с третьим уровнем вашей организации вы уже вряд ли знакомы, а четвертое, скорее всего, не знаете точно. Но ведь это все ваша организация покупателей. Вы знаете, вот таким образом можно расписать и на 4, и на 5, и на 6 и даже на 10 но есть такая штука, как теория управления, которая говорит о том, что работа с 10 людьми у вас не получится. И согласно этой теории управления, максимальное количество людей, находящихся в команде, это 5 человек. А по большому счету больше и не нужно. Потому что если мы перед каждым из наших бизнес-партнеров ставим задачу пригласить всего 5 человек своих знакомых, причем, смотрите, друзья, я хотел бы акцентировать ваше внимание, что под бизнес-партнером, я имею в виду того человека, который не просто покупает для себя, а того человека, на котором вот эта цепочка не прерывается. Понимаете? То есть который пригласил хотя бы еще пятерых людей из своего окружения. И смотрите, что получается. В первом уровне вашей организации 5 человек, во втором 25, в третьем 125, в четвертом 625. И в общей сложности получается 780 человек. Если каждый из них ничего не продаст, а купить только на 1000 рублей, мы получаем объем покупок 780 тысяч. Смотрите, никто ничего не продал, а объем покупок 780 тысяч. И компания готова выплатить 171 тысячу тем людям, которые помогут ей создать этот товарооборот. Вот таким образом создаются большие организации покупателей. Вопрос, а где брать людей? Ну, конечно, в первую очередь это наши знакомые. Это наши знакомые, которые... Пользуются с вами или без вас, они в любом случае пользуются продукцией. И на сегодняшний день, благодаря развитию интернет-технологий, все наши знакомые находятся от нас на расстоянии одного клика в скайпе или одного клика в соцсетях. На сегодняшний день, даже если человек живет за пределами Российской Федерации, нам достаточно просто достать телефон, и мы можем позвонить ему практически бесплатно в большинстве случаев. Далее. Соцсети, по статистике, по статистике, от 30 до 50 миллионов человек ежедневно посещают соцсети. И эта благодатная аудитория, буквально недавно, я вам хочу сказать, вот буквально недавно, сегодня с утра, кто-то из, из моих бизнес-партнеров выложил такое, такую интересную статистику, что по данным Минтруда, количество людей, ищущих работу, увеличивается на 20 тысяч человек в сутки. Обратите внимание на кадр, да? Вы видите, что здесь написано, что количество людей, пишущих запрос в поисковых системах со словом ⁇ работа ⁇ составляет 32 миллиона. Из 146 миллионов населения Российской Федерации 32 миллиона ищут работу. Если вы сделаете точно такой же запрос в этом же месте сегодня, вы увидите, что цифра уже не 32, а 42. 42. За полгода количество ищущих работ увеличилось на 10 миллионов. И по данным Минтруда, которые вот буквально вчера озвучили ребята, эта цифра увеличивается каждый день на 20 тысяч человек. В Reflame есть деньги, шведы доказали, что они платят день день, копейка в копейку. И я получаю от компании Reflame вознаграждение четко каждые 3 недели на свой счет в банке. А Reflame платит независимо от кризиса. Есть кризис, нет кризис, есть результат, вы получаете ваши деньги. Это очень прогрессивная система, но она, так же, как и любая другая профессия, требует серьезного подхода и обучения. Вы знаете, можно привести лошадь на водопой, но ее нельзя заставить напиться. Поэтому нельзя заставить человека учиться этому бизнесу. Но если он захочет научиться, он научится самостоятельно, благо каналов, каналов подачи информации достаточно много. Это и обучение от компании-партнера. Это тренинги, которые, которые проводит непосредственно сама компания Reflame. Это спонсорская поддержка и обучение на начальном этапе. Это тот человек, который вас пригласил, потому что он напрямую заинтересован в вашем результате. Ведь его процент зависит от того, насколько заработаете вы в этом бизнесе. Это обучение от команды. У нас есть скайп-чаты и площадки для проведения вебинаров, которыми можно пользоваться каждый день 24 часа в сутки. Наша команда работает на территории всей Российской Федерации, а зачастую и за пределами, потому что я, например, на сегодняшний день нахожусь в Болгарии. Но это не мешает мне общаться со всей моей командой. Утром, когда просыпаешься, открываешь скайпчат, о, Владивосток проснулся. Вы знаете, на сегодняшний день интернет-технологии позволяют вести бизнес удаленно, находясь в любой точке мира. И я хочу повторить фразу с первого слайда. Ребят, ну стыдно быть бедным, когда есть интернет. Это раньше мы были привязаны к одному месту, а на сегодняшний день, на сегодняшний день основная наша задача стоит только в том, чтобы просто научиться этой профессии. Ребят, просто научиться, просто потратить время и научиться. Мы должны выделить время на наше обучение. Вы знаете, вот если вы хотите создать свой бизнес, вы должны найти время на его создание, как вы находите время для покушать. Вы же не забывайте сходить покушать и воспользоваться туалетом. Вот точно так же, хотя бы час в день, но нужно тратить время на изучение новой профессии. Потому что если не делать этого сегодня, если сегодня не менять жизненную стратегию, вот есть чудесная фраза, я не помню, кто ее сказал, кто-то из, из известных психологов бизнеса, он сказал такую вещь, то, что вы имеете сегодня, это результат того, что вы делали вчера. То, что вы будете иметь завтра, это определяется именно сегодня. И если вы сегодня продолжаете делать то же самое, что вы делали вчера, то ваше завтра не изменится. Как бы оно вам ни нравилось или не нравилось, Ваше завтра будет точно таким же, как ваше сегодня. Для того, чтобы завтра стало лучше, нужно сегодня делать не то, что делали вчера. И у вас есть возможность изучить и поставить себе на, как правильно сказать, на служение, на служение очень эффективную бизнес-систему. Если вы готовы много работать, компания Reflame готова много платить. Вот здесь на слайдах вы видите фотографии с банкетов, с мероприятий, где компания вручает чеки. И очень мелким Мелкая такая картинка карьерной лестницы. Ее можно изучить более детально. Мы с вами сегодня говорили только о нижней половине карьерной лестницы. Я думаю, что будет интересно изучить, и что может быть дальше. Что получает человек, который серьезно подошел к этому процессу, к этому бизнесу? Во-первых, бизнес передается по наследству. Во-вторых, доход растет нарастающим итогом, потому что... База для расчета вашего вознаграждения, она учитывает всех-всех-всех-всех покупателей, которых вы пригласили в этот бизнес с самого первого дня. Поэтому все идет нарастающим и нарастающим итогом. У нас есть программы автомобиль за счет компании, у нас есть программа квартира за счет компании, когда компания платит первый взнос и дальнейшие платежи по кредиту за автомобиль и по кредиту за квартиру. Но самое главное, что мы получаем в этом бизнесе? Мы раз и навсегда... Решаем проблему время-деньги. Большинство людей устроились на работу, есть деньги, но нет времени. Уволились с работы, есть время, но нет денег. В этом бизнесе можно создать себе постоянный денежный поток и иметь свободное время для того, чтобы этот поток использовать для себя и своей семьи. Что же мы получаем в результате? Друзья мои, я вам хочу сказать, что э, если бы когда меня приглашали в свое время в этот бизнес, мне вот рассказали вот рассказали эту, э, показали вот эту картинку и сказали, что ты будешь во всех вот этих странах, которые перечислены на экране, я бы, честно говоря, не поверил, потому что так же, как и у большинства людей, у меня рефлейм ассоциируется всего лишь с баночками косметики. Но когда я разобрался в системе этого бизнеса и когда я понял, в чем суть, вы знаете, мне потребовалось чуть больше года для того, чтобы выйти на уровень директора. Просто тогда не было интернета, и не было возможности взрывного роста. Сейчас ребята выходят на директора, вот, например, одна из девчонок из Краснодара, Юлия Лелека, она зарегистрировалась в сентябре 2014, а уже в феврале 2015 она была уже на директорской позиции. Ребят, она сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль за полгода вышла на тридцатку в месяц. Это всего лишь полгода работы. Сейчас этот бизнес развивается такими темпами, которые нам ну, когда-то и не снились. А, хотя до сих пор есть люди, которые говорят, ой, вы знаете, уже поздно уже поздно приходить в Арифлейн. Хотя статистика говорит об обратном. А, в конце 2014 года самый растущий регион России был Москва это та москва это та зажравшаяся москва как говорят некоторые вы знаете ничего очень э, самый большой приток покупателей в компании Reflame. но сейчас идет очень массовое развитие регионов и грех этим не пользоваться как говорится хочешь <coughs> э, как говорится если процесс пользования косметикой нельзя остановить но ну, надо его возглавить потому что в любом случае э, люди мылись моются и будут мыться так, давайте перейдем к следующему слайду. Я что хочу сказать. Вот почему, что для меня важно в этом бизнесе. Конечно, поначалу я пришел сюда за деньгами. Но с того момента, когда уровень дохода у меня превысил уровень ежемесячных расходов, когда я перестал думать о том, а сколько же мне начислит в следующем каталожном периоде, я наконец-то смог реализовать свою мечту. Я побывал во многих странах не только с компанией Reflame. Я ездил самостоятельно, я путешествовал по Индии. Я путешествовал по... Я искалесил всю Россию. Я на мотоцикле прокатился от Байкала до Украины, Кавказ. Практически по всей России катался каждый год. То есть я могу себе позволить просто и поехать, куда глаза глядят. Куда запланировал. Я не привязан ни к работе, ни к рабочему месту. Вот наверху фотография, например, из Диснейленда. Это парижский Диснейленд. Так Шреку в гости ездил. И самое главное, смотрите, вот есть фотография чудесная, мы в прошлом году выехали на Черное море, я купил дом на колесах, уехал на Черное море и два месяца жил в 20 метрах от воды, в 20 метрах от прибоя. Это просто непередаваемое ощущение, когда ты просыпаешься и прежде чем поставить, варить кофе, ты можешь пойти и окупнуться. Ребят, два месяца на Черном море. Вы видите на фотографии, вот справа от трейлера стоит солнечная батарейка, от которой питается мой ноутбук. Когда становится жарко, вы заходите в трейлер в свой дом. Вот, в тенечек, открываете окна, чтобы был сквознячок, открываете ноутбук и два часа спокойно работаете, вам никто не мешает. Потом вам, вы устали работать, вы потянулись, закрыли ноутбук и пошли купаться. Вот я хочу, чтобы каждый из вас мог реализовать для себя именно такой образ жизни, когда он может делать все, что он в этой жизни захочет, и у него есть на это деньги, и у него есть на это время. Поэтому, друзья мои, Свяжитесь с человеком, который пригласил вас на эту встречу и постарайтесь детально разобраться в этом бизнесе, как этот, как этот бизнес делается правильно и как этот бизнес можно сделать быстро. Потому что я знаю одно, любой человек может добиться в этом бизнесе серьезных результатов и это подтверждает статистика всех директоров прошлого года, всех людей, которые зарегистрировались в прошлом году, а в этом уже закрыли квалификацию директора. Я вам хочу сказать, что дорога в новой профессии, она не будет ровной и гладкой. Обязательно будут взлеты, обязательно будут падения. Будет что-то не получаться. Но единственный способ не дойти до финиша, это просто бросить все в середине пути. Я желаю вам успехов в нашем бизнесе и до встречи на золотых конференциях компании Reflame и на банкетах директоров. Удачи и больших вам результатов. До свидания.